Не плачу я, а плачет боль моя, Бессилие питая и храня. Ей безразлично, кто я и откуда, Она себя восьмым считает чудом. Не плачу я, а плачет боль моя, Что ей весь мир. Она в себе готова похоронить и музыку, и слово рыдать над ними, горе не тая. Не плачу я, а плачет боль моя, мне б с ней расстаться, я была б сильнее, находчивей, приятней и добрее, и эта боль была бы не моя, но, может быть, и я была б не я.